Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем монтаж пластиковых фасадных панелей. Сзади меня дом находится, который мы обшиваем. Пластиковые фасадные панели производителя Дёки. Сверху у нас идёт Дёки Янтарный, Штайн Янтарный. Снизу Дёки Штайн Темный Орех. Дом у нас состоит из как бы двух частей. Одна часть это газобетон. Вторая часть это старый дом, который был из бруса сделан, мы его утеплили 10 сантиметров, здесь был перепад стены, то есть вот эта стена была по отношению к этой углублена, мы ее соответственно выдвинули на один уровень и за счет дистанционного самореза выравниваем обрешетку. такие вот саморезы у нас, там вот дистанционный саморез, с помощью него идеально выравнивать обрешетку. Обрешетка у нас сухая строганная доска 100 на 20, ну, точнее, 95 на 20. Устанавливаем ее вертикально. Здесь у нас утепление 10 сантиметров. Сверху на утеплитель идет диффузионная мембрана, дельта-нео-вент. Стыки мы проклеиваем. Здесь вот у нас приклеиваются даже ленты к газобетону. Для прикручивания панели используем Оцинкованные саморезы с пресс-шайбой, 19 острые. Вот примерно с таким шагом, шагом мы их закручиваем. Если посмотреть издалека, вот так это смотрится. Углы здесь мы делаем... А углы здесь мы делаем... Вот такие вот широкие, значит, у нас идет угловой элемент специальный. Но заказчик захотел сделать углы немножко пошире, поэтому мы сделали вот такой вот фокус. Частично панель обрезается, и часть этой панели у нас уходит как угол. Дальше идет янтарные панели. С этой стороны у нас то же самое. Обрезается часть панели, и так, чтобы она потом, вот, вот эта коричневая панель... Это чудо лучше показать, чтобы коричневая панель вставала в замок с этой панелью. По монтажу дом практически уже закончен. Остается по фасадным панелям сделать только вот эту только вот эту часть. Сверху софиты уже были подшиты, мы их не подшиваем. И для того, чтобы было какое-то завершение, по периметру свесов идет вот такой вот G-профиль. G-профиль практически в цвет светлых панелей. Ну, тут у нас идет разделение. Тоже покажу вам. Отлив коричневого цвета 8 и 17. Вот так вот мы делаем угол. Также, если посмотреть на эту стену, то видно, сверху идет такое металлическое примыкание. Часть его уходит под фасадные панели, часть его торчит, потому что в дальнейшем здесь будет независимая такая пристройка, независимая по отношению к дому. Соответственно, если бы мы не приложили сразу это примыкание, то в дальнейшем потом у заказчика были бы вопросы, как это примыкание правильно герметично сделать. Сразу его проложили, и теперь у заказчика как бы вопросов нету. Вот такой вот симпатичный дом получается. Одни из самых мною любимых фасадных панелей. Не знаю, они мне очень сильно нравятся, наверное, за счет матовости, которая есть у этих панелей. Они не отдают каким-то блеском. И даже не скажешь, вот так и не знаю, видно вам или нет, не скажешь, что это вообще пластик. Кстати, вот обратите внимание, как делается внутренний угол. Есть разные варианты, но один из вариантов – это использование G-профилей. Почему-то производители пластиковых панелей не делают внутренний угол. Ну, вернее, понятно почему. Как они говорят, то что он не очень востребован, но по идее, по мне, это было бы более правильно, если бы был внутренний угол. Вот так это выглядит. Дальше здесь будет обналичка из кедрала. Есть если вот посмотреть снизу, из-за того, что у участка есть уклон, обычно снизу используется стартовая планка, но когда идет уклонная часть, верхняя часть идет в горизонт, а нижняя часть, там где идет замок, она обрезается. Поэтому вот обычно используется вот такой вот, либо металлический, либо пластиковый G-профиль. Здесь вот мы конкретно используем металлический G-профиль. Вот так вот выглядит этот дом. Вот такой вот небольшой обзор монтажа пластиковых панелей. Если есть какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. А так самое главное, берегите себя и не болейте. Все, всем пока.